Всем привет! Сегодня будем готовить вкуснейшее блюдо из картошки французские крокеты с сосисками Эти горячие шарики получаются хрустящими сверху и нежными внутри Вкусно и красиво! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео В толченую картошку разбиваем яйцо Добавляем соль перец сладкую паприку столовую ложку с горкой муки и хорошо все размешиваем до однородного состояния сначала размешиваем ложкой потом можно руками замесить чтобы было все однородно Картошку я сварила заранее в подсоленной воде размяла толокушкой и дала ей полностью остыть вот такая картофельная масса должна получиться теперь берем сосиски и нарезаем их кружочками толщиной около сантиметра дальше приступаем к формированию крокетов набираем картофельную массу делаем из нее лепешечку по центру кладем кусочек сосиски и заворачиваем. Затем формируем шарик. Такую процедуру повторяем, пока не закончится вся картошка. Затем наливаем в сковороду или другую любую подходящую посуду много масла для фритюра, хорошо его разогреем потом и уже будем жарить крокеты в разогретом масле. Обваливаем каждый шарик в муке, затем обмакиваем яйцо во взбитое. И в сухарях панируем хорошо со всех сторон. Такой запанированный шарик погружаем в раскаленное масло. Жарим наши ракеты со всех сторон до золотистой корочки. Достаем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Вот и все, хрустящие картофельные крокеты с сосисками готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.